Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас выходной день, воскресенье, поэтому предлагаю вместе приготовить завтрак. Давно вы не видели, что мы едим на завтрак. Кто хочет заглянуть в нашу тарелку, покажу все. И, наверное, мы сегодня куда-то поедем, потому что после трех-четырех дневной пасмурной погоды сегодня солнышко, и сегодня хочется куда-то поехать, погулять. Погода хорошая, теплая и солнечная. Я уже умылась, привела себя в порядок. Дети сейчас застилают постель. Сережа пошел купаться. Яничек играет с детками. А я готовлю завтрак. А вот продукты, которые нам понадобятся для завтрака. Спаржевая фасоль. Это я буду есть ее. Сосиски. Сегодня чечевица вот такая на завтрак оранжевого цвета. И отварим яйца. Семья большая, предпочтения тоже у всех разные. Я варю три сосиски для Рината, Сережи и Яна. Поставила спаржевую фасоль. И сейчас будут закипать яйца. Птичевицу нам нужно будет И Готовлю я ее очень быстро, максимум 2-3 минуты на сковородку. Я когда-то показывала, у меня видео есть. В сковороде растапливаю сливочное масло к Высыпаю чечевицу, немножечко ее обжариваю в сливочном масле. Ох, как дымит все. И понемножку заливаю водой. Да, кстати, сейчас в АТБ появилась очень хорошая спелая авокадо, поэтому для любителей авокадо можно смело покупать не нужно отдельно экспериментировать с тем, чтобы положить их в пакет с бананом, как я это иногда делаю, для того, чтобы они дозрели. Сейчас они очень классные, и есть и поменьше, и побольше, и все они очень вкусные. Я уже перепробовала. Ну, а пока у меня все варится здесь, я вам покажу, что мы недавно на днях делали с детьми. Мы делали вот такие вот поделки. Мы уже готовимся активно к Новому году. Каждый день я слышу одно и то же, что мама, давай уже наряжайте елку. В общем, я не знаю, сколько я еще выдержу, но, наверное, в ближайшее время я уже сдамся. Сделали вот такого Санта Клауса, использовали обычный картон, вату, и вот такой он милах получился. И снеговика, и снеговику. Снеговика делал Ренат, Марк делал Санта Клауса. Мы сделали вот такую вот ленточку. Этот снеговик будет у нас висеть на новогодней елке. Но Марк еще к своему ленточку не приделал. Спаржа моя уже почти готова. Я ее вдрушла отправила, слила воду. И сейчас отправлю снова в кастрюльку, добавлю сливочное масло, посолю, и можно уже выкладывать на тарелки. Это моя тарелка. Это тарелка Марка, он сосиску не любит. Тарелка Сережи, Рената и Яна. Ну и, естественно, чай. Всем приятного аппетита! Все, зовем. Мальчики! Мальчики! Кушать! Делок много набрал. Да? Кушать! Так, пистолеты, игрушки, все оставляем в своей комнате, ничего за стол не берем. Ребята, пока мы не усилились завтракать, сейчас я к ним присоединюсь. Тоже кое-что хотела вам еще рассказать. Я уже пытаюсь записать это третьего раза, то Ян что-то просит, то мальчики, продолжаем. Большая семья, она такая. Я вот заметила, что мне раз в году хочется сала. Хочется мне именно вот перед наступлением холодов. А именно вот ноябрь месяц, и мне опять захотелось сала, я Сережу отправляю за салом. Вчера он едет на наш местный рынок, рынок находится в соседнем селе, чуть-чуть выше, Привозит мне хороший кусок сала, я спрашиваю, какая цена, и он мне говорит 200 гривен. Я обалдела. В прошлом году, вот последний раз мы покупали сало, вот в прошлом году, в ноябре месяце, оно стоило 100 гривен. Вот мне интересно, напишите, пожалуйста, сколько в городе стоит у вас сало, кто любитель сала, кто его покупает. Мы его покупаем раз в году, и вот так вот я заметила такое поднятие цены на него. Да, было рядом, Сережа говорит, по 150 гривен, но оно было ужасное. Его вообще, не, его вообще невозможно было есть. Сейчас я его буду засаливать, если позавтракаю, и мне нужно будет его засолить. Вот такой вот кусочек. Сколько здесь, Сереж? Килограмм? Kilogram. Да, ровно килограмм. Пока я вам снимала, села завтракать. Вот из моих традиционных яиц остались вот такие вот только белки. Дети забирают у меня желтки, а мне отдают белки. В магазине появилась уже первая хурма, взяли попробовать, но она такая терпкая, поэтому я ее сейчас положу в морозильник. И после заморозки это будет совсем другая ягода. Теперь в качестве десерта дети попросили малину, я ее достала из заморозки, смотрите, какая она красивая, ровненькая. Она достаточно быстро тает, поэтому... Ой, Ренат, это ты много набрал, нет? Нет. Это просто уже вторая тарелка, ладно. Какая красивая, замечательная малинка Мы уже один пакет вот такой огромный малины съели. Я семья в вышли очень подышать спа. Здесь какая-то тусовка была, потому что очень грязно, очень много людей. Марк сразу говорит, поехали обратно. Или говорит, давайте другой парк выберем. Да, у нас Оп, оп, оп, оп, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, что делать? Это за яблоко? Да. Да ты что? Вот это борьба. Обалдеть. Взлетел, Все, взлетел. Вот это да. Обалдеть! Вот это у них тут видишь, там гуси. Посмотрите, какая красота! Плов. Это миди, да? Это миди, это креветки, кукурузка, угу. овощи печеные, кабачки, баклажаны, болгарский перец, грибы, Домашние колбаски, киллятина, да, сыр бри, очень вкусный сыр бри. Да, знаем. Да, Драники, да? Драники, будьте любезны. Ну, а Наггетсы, картошка, можно... фрик. Кловки, ребята... А, вот это... а вот да. собачки. Обалдеть. хочешь поколупать. Есть <сминут> такое такой Медальончики. Ты не любишь мясные? Медальон. Пожарим, ты их как вы Вот только пожарили, достали. По-моему, есть медальоны. Драники картофельные со сметаной. Как дома. Вам попадут. Похоже, мы сейчас тут провоняемся от дыма шашлычного. Решили не отличаться. Мы тоже что-то взять себе. Дети выбрали вот такие вот шарики картофельные. На мой взгляд, ерунда редкостная и лепешка. Постоянно вокруг нас ходят вот эти вот товарищи и просят что-то. Мы решили чай покормить Нам надоело внутри кормить Потому что в прошлый раз нам написали Что они очень сильно кусаются И Они такие противные Ух ты Красота Сейчас их столько сюда слетит да, да, Мне уже драться начинают Это утки дерутся, дерутся. Здорово я! Вот Ой, да. да, Ходили, Ходили, здесь Посмотрите, что что нашли нашли. нашли нашли качели. Дети хотят Ой! Что Что? Что ты хочешь? Реально качели опасны здесь, очень прям, но красиво, но красиво. Давай меня теперь. Здесь так красиво, мы такое местечко красивое нашли, мы сюда никогда не приходили, потому что это такая мини-лодочная станция, видите, здесь... Как это называется, Сережа, правильно, вот эти штучки? САП? Я так понимаю, что сегодня это все закрыто, есть доступ здесь есть доступ побродить, везде посмотри. Смотрите, как Я красиво. Тебе тут так много людей.